У Солнца появился новый логос, а имя, это вы знаете, это по сути дела программа определенная. То есть смена имени ведет к тому, что меняется программа. Так вот, Логос Солнца сейчас Ярослав Солнечный, не Ра, как было раньше, там, или как-то еще, а Ярослав Солнечный. Обратите на это внимание, вполне русское имя Ярослав. Гиперборейская. И то, что фейтон собирается, это мы тоже увидели и регистрировали. И там в связи с этим возникает еще такой интересный вопрос. Дело в том, что наша Луна это одна из частей фейтона, по сути. Она сюда, ну, как бы, была выброшена взрывом. И во многом она определила и э, развитие Земли, потому что в ней информационно содержалась история Хаэтона, этой первой Земли, Деи, которая была в связи с большим конфликтом, который там возник, по сути дела, погублена. Но души, во многом фейтонские здесь тоже на Земле присутствуют. И вот сейчас Луна уходит как ядро фейтона Здесь, видимо, будет какая-то компенсация возникать. И начинается сборка этой планеты. А по сути дела сборка октавы Солнечной системы. Потому что Солнечная система... Это все ноты звездного звучания нашего пространства. И тут будут появляться новые ноты, потому что как бы октава солнечного звучания расширила на еще несколько обертонов. И вот это все. Надо знать, понимать и этим всем надо управлять, потому что это все структура управления. Так же как вот на пианино клавиши, которая извлекает мелодию, также этим можно созидать очень серьезные космического масштаба события и попадать в них и жить в них. Так что все сейчас начинают передавать человеку. Вот почему богочеловеческий этап развития у нас наступает. В ближайшем будущем. 36-й год время перехода. Так что все это приближается к нам. Ну, события формируются на каком уровне? Ведь надо еще тоже знать. Есть личностный уровень, на нем можно что-то формировать. Есть космический уровень, там тоже что-то для нас формирует. Ведь мы сейчас попали в общем то в очень серьезную систему вознесения, а это вознесение, оно связано не только с Землей. Здесь работали очень многие звездные цивилизации. Цивилизации Плеяд, Сириуса, Ориона. Здесь же много всяких, в общем-то, процессов совершалось для того, чтобы как бы ну вот, проект Бога был реализован, и многими. Но здесь не только были положительные, как бы преобразователя. Здесь были люди, которые, в общем, вернее, цивилизации, которые хотели в том числе и помешать. И они тоже свою лепту унесли. Причем иногда это были и духовные цивилизации. Вот, например, плеяды Сириус Арту... и Орион, они относятся к этим духовным цивилизациям. Но то вознесение, которое должно было у них произойти, оно не произошло. Они зацепились, но ну, есть такое понятие шпора Ориона. Вот эта шпора, это как раз то, что помешало их вознесению. А вознесение произошло именно из-за того, что они делали. Ну, не только здесь на Земле, но в частности на Земле, потому что мы же помним, какие здесь были, в общем-то, цивилизаторы весьма разные и вот сейчас им надо изо всех сил пытаться исправить это иначе они не вознесутся поэтому они все здесь и помогают земле изо всех сил и спрашивают ну что еще вам сделать потому что они хотят как бы уцепиться вот Земля стала как локомотив, понимаете, как паровоз. Они хотят прицепиться к ней вагончиками Вознесение. Потому что нельзя, не надо думать, что если они там техногенно более развиты, то они более возвышены. Именно Земля сейчас является вот этой тягловой силой Вознесения. Все, все те, кого мы знали здесь в виде богов, богинь, они уже сюда тут полным ходом устремляются и говорят, мы это все исправим, мы это исправим, мы то исправим. То есть масса предложений с их стороны идет.